Друзья, добро пожаловать на очередное Немиркин видео. У вас пропала мотивация что-либо делать? Вы постоянно чувствуете усталость? Бывает трудно описать, что чувствует депрессия. Кому-то может показаться, что вы живете чужой жизнью, а другим может казаться, что у вас на груди сидит слон. Однако клиническое определение депрессии – это расстройство настроения, которое вызывает стойкое чувство грусти, безнадежности и апатии, причем симптомы присутствуют более двух недель. Иногда она может быть вызвана каким-то событием. В других случаях оно может нахлынуть, как неожиданный прилив. Но несмотря на уникальность его проявлений, вот пять признаков, на которые следует обратить внимание и которые свидетельствуют о депрессии или депрессивном расстройстве. Прежде чем начать, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не призвано заменить профессиональный диагноз. Если вы подозреваете, что у вас может быть депрессия или любое психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Давайте начнем. Первое. Изменения в режиме сна. Чувствуете ли вы себя хорошо отдохнувшим после хорошего ночного сна или зевая, вы все еще чувствуете усталость? Сон тесно связан с психическим и эмоциональным здоровьем и продемонстрировал связь с депрессией. Согласно исследованиям Национальной медицинской библиотеки, около 75% людей с депрессией имеют симптомы бессонницы, неспособности засыпать или оставаться в состоянии сна ночью. Мало того, многие люди с депрессией также страдают от гиперсомнии, чрезмерной дневной сонливости или проблем с бодрствованием в течение дня. Существует сложная связь между количеством часов сна и вашим настроением. Некоторые предполагают, что повышенное высвобождение определенных нейронов во время АРМ-сна является причиной бессонницы и гиперсомнии. Усталость также может нарушать режим сна, заставляя вас не досыпать. Несмотря на достаточное количество часов сна, некоторые люди отмечают, что их сон не восстанавливает силы. Второе. Изменение аппетита. Вы обнаружили, что вам совсем не хочется есть или вы едите больше, чем обычно? Для людей, страдающих депрессией, изменение аппетита ⁇ обычное явление. Негативные эмоции, которые вы испытываете, такие как безнадежность или грусть, могут повлиять на ваше желание поесть. С другой стороны, слишком много или слишком мало есть может быть вызвано неразрешенными чувствами или конфликтами. Поскольку депрессия может существовать коморбидно с расстройствами пищевого поведения, пожалуйста, не стесняйтесь обратиться к лицензированному специалисту, чтобы обсудить лечение. Номер три – Нерешительность. Знаете ли вы, что при депрессии вам может быть сложнее сосредоточиться и принимать решения? В состоянии депрессии сильные негативные эмоции, которые вы испытываете, в сочетании с пессимистичным и негативно искаженным взглядом на жизнь, могут нарушить ваш процесс принятия решений. Вместо того, чтобы видеть вещи такими, какие они есть, вы можете стать более мрачным и пессимистичным в своем отношении к другим людям и своему окружению. Такой негативный взгляд, когда вы чувствуете безнадежность или верите, что вас ждет неудача во всем, что вы делаете, может привести к тому, что вы не будете принимать никаких рисков или вызовов, вплоть до того, что вы вообще не будете принимать никаких решений. Номер 4. Боль. Испытываете ли вы боль в суставах, мышцах или проблемы с желудочно-кишечным трактом? Удивительным признаком депрессии является физическая боль. Поскольку серотонин и нерадреналин отвечают за регулирование настроения и боли, их дисбаланс может привести к боли. Исследования показали, что лечение депрессии вместе с физической болью может повысить вероятность ремиссии пациента. И хотя существует множество психофармацевтических препаратов, используемых для лечения боли, может быть полезно сочетать это лечение с другими методами уменьшения симптомов боли и депрессии, такими как разговорная терапия, методы снижения стресса и антидепрессанты. И номер пять – летаргия. Вы потеряли мотивацию что-либо делать? Часто ли люди называют вас ленивым? Когда мы говорим о депрессии, мы часто думаем о том, что усталость является ее определяющей чертой. Однако усталость бывает не только физической, она может проявляться и в когнитивном плане, в виде апатии, эмоциональной отстраненности или ухудшения концентрации внимания. И именно поэтому большинство людей, страдающих от усталости, связанной с депрессией, часто имеют низкую мотивацию и испытывают потери интереса, что также объясняет, почему они склонны отстраняться от повседневной деятельности. Помогло ли вам это видео понять больше о депрессии? Сообщите нам об этом в комментариях ниже. Обратитесь к своему врачу или психотерапевту, если вы испытываете или испытывали какие-либо из вышеперечисленных симптомов. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления всякий раз, когда Немиркин публикует новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.